У Толстого в романе ⁇ Война и мир ⁇ есть герои любимые и нелюбимые. Вы, наверное, уже успели это заметить. И вот среди нелюбимых героев мы сегодня немного остановимся на таком персонаже, как Берг. Берг немец по происхождению, но в романе он становится мужем, сначала женихом, а затем мужем княгини Веры графини веры ростов и э, у нас э, есть такой замечательный фрагмент во втором томе это одиннадцатая э, глава в которой э, рассказывается как Верг э, в устерлицком сражении участвуя приобрел ордена э, рассказывая о своих подвигах и точно так же как он приобретал ордена Точно так же он женится на вере Ростовой. То есть он человек, который добивается всего, что ему нужно. Он действует как эгоист. Именно это слово фигурирует в описании, которое дает Толстой Бергу. И окружающие Берга люди, поскольку он убеждает всех, что так будет хорошо, и окружающие тоже идут у него на поводу, то есть он добивается всего, что ему нужно, добивается очень легко. И такие люди, как Берг, вот как раз вот такие эгоистичные люди, которые думают только о своих интересах, они вот и показаны вот в образе этого человека. Он женится на вере, как он говорит, не из-за денег, хотя, безусловно, из-за них. Но Бергу очень нравится вера, и как он объясняет, я бы не женился, ежели бы не обдумал всего, и это почему-нибудь было бы неудобно. Берг женится на вере, потому что это удобно, потому что... У Ростовых есть связи, а кроме того, граф Ростов обещает за веру деньги. Хотя у Ростова нет лишних денег, и он до последнего тянет и не может объявить Бергу, какое же состояние он даст за верой. И тогда уже Берг, настаивая, говорит, что если Граф Ростов не объявит, что это за деньги, он про попросту откажется от брака. И э, Ростову, у которого нет денег, приходится э, пообещать вексель на 80 тысяч и 20 тысяч он обещает дать э, в рублях. А вексель на 80 тысяч, хотя Берг вроде бы рассчитывал на 60. Таким образом, граф хочет показать себя очень щедрым отцом, а Берг пользуется его добротой. Берг показан в романе в нескольких эпизодах. Мы не сказали о том, как Берг получал свои ордена, вернее, мы почти об этом не сказали, а получал он их. Не потому, что он совершал какие-то подвиги, а где-то там он какой-то осколок поднял с места сражения, кому-то предоставил в качестве доказательства своего участия, и после этого ему наградили какими-то орденами. И затем уже во время Вели... Отечественной войны 12 -го года Толстой говорит о семействе Бергов в негативном, в ключе, когда вся Москва была занята совершенно другими вещами, когда Ростовы были заняты спасением раненых, которым они отдавали свои подводы. Берг был с женой Верой, занятой шифанерочкой. Вот Берг собирался для Веры купить шифанерочку, чтобы порадовать Верочку. Значит, вот это персонаж который вызывает антипатию и читателя, и автора.